эффект базы это когда вот еще раз то есть когда люди говорят э, там, со 100 рублей упали на 50 рублей чтобы снова было 100 рублей нужно чтобы рынок вырос на 50 а финансисты говорят не на 50 он должен вырасти а он должен вырасти на сто вот эффект базы с какой базы вы начинаете расти потому что люди начинают считать доходность со 100 рублей а считать то нужно уже с эффекта базы нужно считать уже с 50 рублей. Вот таким образом это непосредственно работает. Немножко математики. да? Давайте посчитаем. Посчитаем вот такую вот историю. У вас акция стоит 100 рублей, упала в цене на 50%. Насколько она должна вырасти в цене, чтобы снова стоить 100 рублей? Насколько она должна вырасти в цене, чтобы снова стоила, ну, чтобы быть в нуле? Акция стоит 100 рублей, падает на 50%, значит стоит 50 рублей, Насколько она должна вырасти в процентах, чтобы стоила снова 100 рублей? Она должна вырасти на 100%, ну то есть плюс 100%. Плюс 50 рублей она непосредственно должна прибавить. Отлично, посчитали. Правильный ответ – на 100% она должна вырасти, если вдруг скорректируется в цене на 50%. Давайте мы перейдем тогда к следующему действию. Предположим, наш портфель стоит 100 рублей, инвестиционный портфель. Наш портфель, весь инвестиционный портфель стоит 100 рублей, упал в цене на 50%. И в это время мы вкладываем еще 100 рублей, после того, как он упал на 50%. Сколько будет стоить портфель при восстановлении рынка? То есть, когда первые 100 рублей будут стоить 0, то есть, какая у нас общая доходность портфеля в этом случае будет? То есть, еще раз, у нас получается, у нас, наш портфель упал в цене на 50%, то есть портфель стоит 50 рублей, и в этот период мы еще покупаем на 50 рублей. То есть те, которые мы вложили очередные 100 рублей, они превратятся в 200 рублей, те, которые были 50 рублей снова станут 100 рублями, то есть получается, мы всего вложили собственных денег 200 рублей, а наш портфель будет составлять 300 рублей, то есть у нас получается общая доходность портфеля, ну доходность к средним активам Составить 50 процентов – это понятно математика, ребят. Поставьте плюс, кому понятно математика, и поставьте минус, кому математика непонятна. Да, действительно, у нас будет 300 рублей стоимость общего портфеля, но считаем доходность 300 делим на 200, получаем доходность средняя доходность доходность к средним активам составляет 50 процентов. Помимо всего прочего, что нужно понимать? Всего будет 300 рублей, доходность к средним активам, соответственно, 50 процентов составляет, но в это же время 100 рублей, которые у вас были, стоимость вашего портфеля на 100 рублей, этот портфель обладает дивидендной доходностью, ну, мы вот посчитали, да, 9,3%, но ну, сейчас в настоящий момент там в районе 8% див доходность. Причем див доходность 8% на 100 рублей. Не на 50, когда он упадет, а именно на 100 рублей. И получается, что в период, когда произойдет кризис, у вас есть инвестиционный портфель, в котором компании платят дивиденды. Они вам будут выплачивать дивиденды. И в итоге получается, вы еще 100 рублей вложите денег новых. И еще порядка 10 рублей вы вложите а, денег а, от дивидендов. Да? То когда, какая в этом случае тогда будет доходность? То есть у нас получается... В эффекте базы, в период коррекции вы вложили по факту не 100 рублей, то есть 100 рублей вы собственных денег вложили, а вы еще там, ну, условно возьмем 10 рублей вложили еще и дивидендов, которые в принципе при восстановлении рынка тоже в принципе дадут такую же сопоставимую доходность, да то есть сто 100%. То есть у нас получается 110 рублей увеличится в два раза, плюс первые 100 рублей выйдут в ноль, 320 разделить на 200. Получаем доходность с средним активом составит 60% годовых. Ребят, пожалуйста, очень прошу, поставьте плюсы, если математика и логика моя, моя понятна и ясна.